Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас будет конкурс совместно с проектом uh, TeX. Uh, это у нас ICO проект, который нам предоставил хорошие скажем так призовые, а именно свои токены 10 10889 токенов мы их разовьем, не знаю на сколько на 3 может быть на 5 призовых мест в принципе все по стандарту uh, токены имеются то есть призовой фонд уже в наличии то есть как обычно все будет честно uh, в общем что нужно было для того, чтобы принять участие в конкурсе? Первое, подписка на Telegram. Второе, подписка на Twitter. Третье, оставляем хороший отзыв на форуме Bitcoin Talk. На самом деле, вот сейчас стоимость одного токена по приселу это 13 центов. Сами понимаете, грубо говоря, это получается у нас 1500 долларов призовых. Как по мне, так это очень хорошие деньги. Даже если их разбить на 3 призовых места, это будет по 500 долларов. В принципе, как бы будет все честно и никто не будет обижен. Также, что еще? Важно быть подписчиком канала, поставить под видео лайк. В комментариях ставим плюс. Те, кто выполнили все условия участия в конкурсе. Потом мы просто на стриме подведем итоги и в прямом эфире выберем трех либо пятерых победителей, которым вручим в прямом эфире данные токены. Так что давайте, ребята, участвуем в конкурсе. В принципе, все просто. Всем удачи, всем пока.